Врут вот, приезжает страница и говорит, почему без плана? Почему мы без плана? Потому что они говорили о конечке За что и делали, да? Чтобы я делал, да. Цель, например, поставить, чтобы озеро стало чище. Озеро это очень дорогое Чтобы озеро стало чище, да, это одна цель. Вторая цель, это чтобы был доступ и зона отдыха. Это же тоже немножко другая цель. И очень здорово, да, очень часто подчинять. Да, каждая, каждая из этих они вышли очень четко. Потому что я сейчас услышал, да, некоторые слишком много целей в одну сместили, и поэтому вам сложно оценить достижения. Вот видите, устойчивые, да вопрос. Мне кажется, что да. Вот эта ситуация вы именно, Это же тоже можно потихонечку сначала, чтобы было очень да, потом чтобы что-то зеленее. Да. А потом чем больше, чем больше станет людей, людей туда ходить, тем больше не начнут это ценить, наверное, да. И чем больше людей начнет понимать, что там очень удобно не комфорта, да. и очень комфортно просто просто, тем больше начнет, да. это, знаете, такой на это не травма, это не бричный, это не став, это не бедняк, А потом, а вообще правильные ли это правильные ли, что озеро находится в сухом месте? Да. Да. Потому что это ли правильно? Это вообще законное пилинг, да? Если это законно? Если это незаконно, то есть решение, да. И, ну, понимаете, дальше вы. Поэтому, я думаю, что там есть как, извините. Может быть пару слов по поводу сегодняшнего мероприятия. К что не можно, что нужно ну ладно, хорошо.